Всем привет, друзья! 25 декабря, и у меня вот такой вот замечательный, прикольный и очень вкусный ароматный торт. Да, да, да, это ни разу не магазинный торт, и у меня есть э, секретный очень толковый кондитер, который живет в городе Минске, и которая поставляет мне на каждый праздник в наш корпоратив офигительные торты просто да они настоящие они натуральные и вот у них все все все даже вот вот даже палочки с корицы, эти мандарины там да это, это оформление это все все все очень э, скажем так оригинальное вкусное и прям ароматное и самое главное что здесь оно свежее и сделано с любовью да и вот вот эти вот мелкие вот эти вот такие моменты, да, там такие вот, как вот все натуральные ягодки, натуральные там, да, и в упаковке было там, смачно есть, да, вот, вот это вот, вот этот изюм он и дает там, да, а пока вы, надеюсь, смотрите на этот замечательный торт, это уже пятый торт за три месяца, поэтому я буду себя радовать после моего продолжительного такого большого тяжелого дня замечательным искусно сделанным настоящим Наполеоном, никакой химии там, да. Все натуральное, все настоящее, и при этом я сам себе завидую. У меня сейчас будет очень крутой э, торт с очень крутым кофе. Всем спасибо. Спасибо Александре за такой замечательный торт, спасибо ее супругу, которая, которая познакомил нас и показывает нам чудеса кондитерского искусства, да, когда все на нашей видео ждут этого его эм, прихода с вкусняшками, с настоящими зефирами, с настоящими тортами, с настоящими пирожными. И да, мы себе на корпоратив заказали не один, а целых два больших торта у замечательного кондитера Александра. Александр, спасибо большое, с уважением к вам и вашим тортам. Ну, а я пошел есть торт.